Идем к правам пользователей. И без уточнения понятно, что это очень важная тема. И вам всегда нужно знать, у кого, каким ресурсом есть доступ в вашей системе. Кроме того, вот совет, который вам поможет после взлома. Как только вы взломаете систему, вам нужно будет найти файлы, директории или программы со слабыми правами, к которым вы сможете получить доступ и которые сможете изменить и запустить. Потому что в этом случае у вас будет возможность внедрить в них так называемый вредоносный код. Я говорю так называемый, потому что во время тестирования на проникновение мы не внедряем вредоносный код. Мы внедряем код, который дает нам преимущество или позволяет повысить права. Мы просто имитируем действия плохих хакеров. И вот как выглядят различные права или пермишены. Помните, когда мы впервые рассматривали команду ls, я говорил вам, что нужно смотреть только на колонку слева, которая начинается с буквы d или дефиса. Я говорил, что d — это директория. В данном случае у нас есть директория videos, а дефис — это файлы, например, root-exec. Тогда мы игнорировали остальные символы. Однако сейчас мы их рассмотрим. Мы рассмотрим, что означает rwx. Это права или пермишены. Например, у папки videos есть права rwx и r-x. Что это означает? r означает read – чтение. Для файлов это означает, что можно посмотреть их содержимое. Для директории это означает, что вы можете отобразить список содержимого директории. w, как вы могли догадаться, означает write – запись. В случае с файлом, это означает, что его можно изменить. А для директории, это означает, что вы можете создавать, перемещать или удалять файлы внутри этой директории. X означает execute, выполнение. Для файла, это означает, что он может быть запущен, как программа. Запомните это, потому что это важно, и позже мы об этом поговорим. Для директории, это означает, что у вас есть доступ к файлам в этой директории. Права можно разбить на категории. Мы уже видели rwx, r-x и r-x. Эти права разделены на три части. Первое – это права пользователя или владельца. То есть это права пользователя, который создал этот файл или директорию. g – это права файла или директории группы пользователей. И o – это права всех остальных пользователей. Это не права владельца или группы пользователей, это права всех остальных пользователей в нашей системе. A – это права для всех, то есть для U, G и e, O. Изменить права можно тремя операциями. Плюс используется для добавления права, минус – для удаления, а равно используется для указания конкретных прав. Для изменения прав нужно выполнить команду chmod. Это сокращение от changemod, изменение режима. Она используется для предоставления прав другим пользователям, и в частности, чтобы сделать файл исполняемым. Синтаксис команды выглядит следующим образом. Сначала пишем чмод, затем указываем категорию U, G, O или A, затем операцию, плюс, минус или равно, затем само разрешение, чтение, запись или исполнение, а затем добавляем имя файла, у которого нам нужно изменить права. Например, если я хочу сделать файл исполняемым для владельца, я пишу чмот U X, имя файла. И если мне нужно сделать так, чтобы любой мог читать и записывать файл, то я выполняю чмот A плюс имя файла. То есть, в последнем примере я указываю изменить права для всех, добавить права на чтение и запись этого файла. Такой файл называется World Readable и World Readable. То есть, у всех пользователей есть разрешение на чтение и запись этого файла. Кстати, разрешение на запись файла для всех пользователей очень сильно вредит безопасности. И давайте рассмотрим практический пример. Как видите, я авторизирован в трех разных шеллах. В первом я под рутом. И если выполнить ls-l, то мы увидим подробный список директорий или папок в моей домашней директории. Первая часть, rwx, это права, которые относятся ко мне, к root-пользователю. Вторая часть, r-x, это права группы root. И последняя часть, r-x, это права остальных пользователей. И давайте перейдем в следующий shell. Как видите, тут я авторизирован, как Том. Это видно в заголовке. В директории Тома у меня есть текстовый файл под названием Tom's дефис файл. И если мы посмотрим на правую часть прав, то увидим имя владельца файла и группы, присвоенные этому файлу. В данном случае Том — это владелец файла, а Кэтс — это группа, присвоенная этому файлу. Как мы знаем, первая часть прав — R, W — это права владельца, в данном случае Тома. Далее идет R — права группы. Это права, назначенные группе Кэтс. То есть у любого пользователя, который принадлежит группе Кэтс, будут права на чтение. Последняя часть, R, это права остальных пользователей. У любого другого пользователя в системе, не Тома, который не принадлежит группе Cats, будет разрешение на чтение. И давайте изменим содержимое файла, открывая его в nano и пишу, Том говорит мяу. Сохраняю. И давайте перейдем в третий шел, где я авторизирован как флав. Как видите, я нахожусь в домашней директории Тома. Home /tom. И если я выполню команду cat toms файл то смогу прочитать его содержимое. Это потому, что Flav принадлежит группе cats. И права на чтение группе cats автоматически дают такие же права пользователю Flav. То есть Flav может прочитать файл thoms Однако Flav не может ничего записать в этот файл. И я хочу это изменить. И дать Флафу права на запись через Тома. Лучше даже дать их всей группе. Выполняю команду chmod g plus r. tom's-file.txt И теперь у всех, кто принадлежит группе cats, есть права на запись в этот файл. Давайте это проверим с помощью команды ls-l. Как видите, вторая часть прав изменилась с чтения на чтение и запись. Возвращаясь к Флафу. Открываю этот файл в NaNo и дописываю. Флав тоже говорит мяу. Сохраняю. Готово. Файл сохранен. И давайте посмотрим его содержимое. Отлично. Так как Флав принадлежит группе Cats, то у него теперь есть права не только на чтение, но и запись в этом файле. Теперь я попробую удалить этот файл. Упс, не получилось. У Флафа нет доступа или прав на удаление этого файла. И давайте немного отвлечемся. Вот еще один совет, который вам поможет после взлома. Вам нужно найти программы, которые можно запустить с root-правами, и выяснить, есть ли у этих программ, уязвимости, Так как, если в них есть такие уязвимости безопасности, то их можно эксплуатировать с root-правами. Тем самым, вы сможете получить права root-пользователя. Если это не сработало, то попробуйте получить доступ к другим аккаунтам. И узнайте, какие у них права. И могут ли они запускать программы с root-правами. И после этого повторите те же самые шаги. Если могут, узнайте, есть ли у этих программ уязвимости. Если нет, попытайтесь получить доступ к другим аккаунтам. И так далее. И тому подобное. Чтобы узнать, какие программы можно запустить под рутом, выполните команду sudo-l. Она отображает программы, которые можно запустить с рут правами. И чтобы выполнить команду с рут правами, допустим, я хочу выполнить команду cat или nmap с рут правами. Нужно использовать sudo. Например, sudo nmap. Настройки прав пользователей для запуска программ с root правами находятся в файле «Souders», который обычно находится в «ETC» с В данном примере я под рутом, и, естественно, root может запускать все программы с root правами Также я настроил привилегии Тома. Он тоже может запускать все программы с root правами А вот Джерри может запустить только одну программу с root правами То есть, с root правами он может выполнить только одну команду — Bin slash-cat. Вот ваше задание. Если вы делали то же самое, что и я, то и следили за мной. Как помните, Flaff не смог удалить томс-дефис файл тексте. Выясните, какие права нужно изменить, чтобы Flaff смог удалить этот файл. Затем создайте файл и напишите в нем следующее: Эхо, кавычки открываются. Вы успешно запустили исполняемый файл. Восклицательный знак. Кавычки закрываются. Вы можете создать этот файл с помощью Nano. Сделайте этот файл исполняемым. И найдите способ, как его запустить. Другими словами, запустите этот файл. И после его запуска у вас на экране должна отобразиться соответствующая надпись. Итак, мы постепенно приближаемся к концу второй части. В этом видео мы поговорим о процессах и управлении процессами. Наша задача — понять, как управлять процессами. Что такое процесс? Процесс — это работающая команда. Когда вы выполняете команду в Linux, Windows или любой другой операционной системе, вместе с этой командой запускается процесс. Допустим, я запустил браузер. В момент запуска браузера запускается процесс этого браузера. И если я запускаю медиаплеер, то запускается процесс медиаплеера. Если я запускаю программу Ping, то запускается процесс программы Ping. То есть процесс — это запущенный экземпляр определенной команды или программы. Процессы можно просмотреть, поставить на паузу, остановить, убрать фон, а затем вывести на передний план. И сейчас мы рассмотрим, как все работает. Но для начала нам нужно разобраться с тем, что у каждого процесса в есть свой уникальный ID. Также каждый процесс ассоциирован с пользователем и группой. И если я запущу процесс как root-пользователь, то этот процесс будет ассоциирован с root. если пользователь Tom запустит другой процесс, то этот процесс будет ассоциирован с пользователем Tom. У обоих процессов будут разные ID. Самой собой, у процессов, которые запустил root-пользователь, будет больше прав доступа и возможность получить больше ресурсов системы. Очень важно, что если я запустил процесс как root-пользователь, то у этого процесса или программы будет больше привилегий или прав доступа к системе и ее ресурсам. Поэтому в Linux и Windows не рекомендуется запускать программы, будучи root-пользователем. Особенно если вы скачали программу с неизвестного ресурса. Допустим, вы зашли на сайт, скачали программу, и хотите посмотреть, что она делает, и запускаете ее. Это опасно, потому что если вы запустите ее как рут-пользователь или как администратор под Windows, то программа запустится со всеми правами, и у нее будет доступ ко всем ресурсам системы. Поэтому рекомендуется использовать профиль пользователя с низкими правами. И если вам нужно запустить программу, или, допустим, вы хотите установить программу, то можно это сделать как администратор. А затем, после установки, снова использовать аккаунт обычного пользователя. Таким образом, мы приходим к совету, который вам поможет после взлома. После взлома сервера вам нужно найти процессы или программы, запущенные root-пользователем, и узнать, есть ли у этих программ уязвимости. Если они запущены root-пользователем, и у них есть уязвимости, которые можно эксплуатировать, то вы сможете получить доступ к системе как root-пользователь. Вот некоторые команды, которые используются для управления процессами. Команда PS отображает список процессов текущей сессии. После авторизации выполните PS, чтобы увидеть процессы, которые работают в вашей сессии. PS-F отображает список процессов в расширенном формате. То есть результат команды отображается в расширенном формате. И выглядит иначе. PS-I отображает абсолютно все процессы. PS-U, имя пользователя, отображает процессы определенного пользователя. EPS-P с указанием ID процесса отображает информацию о процессе с этим ID. И давайте посмотрим, как это работает. Я авторизирован как root-пользователь и выполняю PS. Как видите, запущено два процесса, bash и PS. Bash — это мой shell, который я сейчас использую. Aps а — это процесс, который я только что запустил. И давайте выполним ps-f, чтобы посмотреть, в чем разница. Результат этой команды отличается от результата предыдущей. Нас интересует колонка UID. В ней указано, какой пользователь запустил какой процесс. Это очень важная информация. И давайте выполним ps-i. И как видите, результат выглядит совсем иначе. Здесь намного больше процессов, в том числе Demon SSH, который работает в фоне. Тут указаны не только процессы, запущенные пользователем, но и все процессы, запущенные системой. И давайте попробуем объединить опции "-e", -и, и "-f". Команда PS "-e", F выдает намного более детальный результат. Например, мы видим саму запущенную программу, а также опции, с которыми она была запущена. Это очень длинный список процессов, запущенных в системе. Итак, я хочу посмотреть процессы, запущенные только root-пользователем. Для этого выполняю ps-u root. Как видите, это все процессы, запущенные root-пользователем. И давайте укажем другого пользователя, например, Тома. Выполняю PS-U-TOM. И сейчас нет процессов запущенных Томом. Давайте попробуем это изменить. Беру пати. Удаленно авторизируюсь как Том. И давайте я сделаю шрифт побольше, чтобы вам было лучше видно. Теперь снова выполняю PS-U-TOM. Как видите, результат отличается. Появились новые процессы, а именно SSHD, потому что Tom подключен через SSH и Bash, потому что Tom авторизирован в моем шеле. Само собой, если я авторизирован как Tom, то могу видеть процессы, запущенные root-пользователем с помощью той же самой команды. PS-U-root. Как видите, все эти процессы запущены root-пользователем. И давайте запустим программу ping. Выполняю ping Теперь возвращаюсь в другой shell и снова выполняю ps -u tom. Как видите, в списке процессов появилась команда ping. И допустим, я хочу убить процесс, то есть завершить работу программы. Например, программа зависла и не отвечает. Или, например, как root пользователь я вижу, что Том подключился и делает что-то нехорошее. Для этого нужно воспользоваться командой kill и указать ID процесса. Сейчас я хочу убить программу ping и выполняю kill 31.13. 31.13 это ID процесса ping. Само собой, в различных ситуациях и разных системах ID процессов будут разными. Возвращаясь к Шелло Тома. И как видите, команда ping больше не работает. Есть еще один способ, как можно завершить работу программы. Но с ним нужно быть осторожнее, потому что он довольно жесткий. Это использовать команду kill с опцией минус 9. В некоторых случаях одной команды kill может быть недостаточно, и вы не сможете убить процесс. Если вы перепробовали все варианты, но у вас не получилось убить какой-то процесс, то выполните команду kill-9, которая принудительно завершает процесс, независимо от того, что он делает, что записывает и с чем работает. Таким образом, в зависимости от процесса, вы можете нанести вред системе. Поэтому будьте осторожны при использовании этой команды. Я решил с вами поделиться этой командой, чтобы у вас было полное представление. Итак, делаем то же самое. Снова выполняем команду ping. Затем выполняем ps, чтобы посмотреть ID процесса ping. Теперь выполняю команду kill-9 и указываю ID процесса. Обратите внимание, что теперь он изменился на 3125. И убиваем программу ping. Допустим, я хочу выгнать Тома из удаленной сессии. Я могу либо убить программу sshd, либо убить shell Тома, то есть bash shell. Его id 3100. Выполняю kill 3100. Возвращаюсь в пати, и сессия Тома больше не работает. Давайте узнаем, как отправить процесс в фон. То есть отправить его в фон шела или терминала и продолжить работать в терминале, пока процесс работает в фоне. Это удобно в двух ситуациях. Первое. Допустим, во время тестирования на проникновение вы взломали Linux-систему. Эта Linux-система также именуемая системой жертвы не имеет графического интерфейса. Вы можете использовать только один шел за раз. Вы не можете использовать более одного шела. И вам нужно выполнить команды, на выполнение которых необходимо время. Вы не хотите ждать, пока команды закончат свою работу, потому что вы хотите продолжить работу. Что же делать? Нужно запустить команду в фоновом режиме. То есть выполнить команду и отправить процесс, который запустился, в фоновый режим. Таким образом, у вас останется доступ к Shell. Вы сможете с ним взаимодействовать, вводить другие команды и делать все, что вам нужно, пока программа работает в фоне. Это один сценарий. Другой, более распространенный. Если вы работаете в компании, которая занимается информационной безопасностью, то как у пентестера, у вас, как правило, будет инструмент хакера. Это хакерский сервер в интернете, на котором вы можете авторизироваться как консультант по информационной безопасности и использовать его для пентеста. Однако есть проблема. Допустим, вы авторизировались на этом сервере через SSH и запустили сканер NMAP или сканер уязвимостей. Понадобится несколько часов, чтобы сканер закончил работу, а сейчас примерно 6 или 7 вечера, и вам нужно идти домой. Если закрыть окно терминала, то ваша сессия будет остановлена. Однако, если вы отправите этот процесс в фон, то сканер Nmap будет работать в фоновом режиме. Вы сможете закрыть сессию, взять ноутбук и спокойно пойти домой. А затем прийти на следующее утро, снова подключиться к этому серверу и увидеть, что сессия Nmap была продолжена. И сканирование успешно завершилось, пока вы были дома. Как это сделать? Как отправить процесс в фон? Давайте рассмотрим несколько примеров. Как видите, я авторизирован под тремя разными пользователями. У меня три разных сессии. Я авторизирован как root, как том, и как FLAF. Все они подключены к одной системе, к моей машине, на кали. И я начну с тома. Я выполню команду nmap, пишу nmap-v-t0. И если вы не знаете, что означают эти опции, посмотрите справку по nmap. И добавляю hackthissite.org. Обратите внимание, что в конце я добавляю амперсант. Таким образом, я сообщаю терминалу, что хочу запустить эту программу в фоновом режиме. Нажимаю Enter. И как видите, я все еще могу пользоваться терминалом. Если выполнить команду nmap без амперсанта в конце то вы больше не сможете ничего ввести в терминале. Вам придется ждать, пока InMap закончит работу. Но сейчас я могу пользоваться терминалом. Могу его очистить. Чтобы увидеть, какие процессы работают в фоне, нужно выполнить команду Jobs. Таким образом, мы можем посмотреть процессы, работающие в фоне, и номера этих процессов. И если запустить больше одного процесса, то слева будет 1, 2, 3. Допустим, мне нужно вернуть процесс на передний план. И я хочу посмотреть процесс или убить процесс. Неважно. Мне нужно вернуть его на передний план. Для этого выполняю FG и указываю номер процесса. В данном случае единица. Теперь я вернул процесс на передний план. И чтобы его убить, нажимаю Ctrl-C. Точно так же, как мы делали ранее. Таким образом, мы завершаем работу программы. Еще один способ отправить программу фон – это использовать инструмент или программу TMAX. Выполняю TMAX. И у меня появляется другой Shell. Теперь я нахожусь в другом шеле и могу запустить любую программу. И давайте снова выполним Nmap. Чтобы отключиться от t и вернуться в изначальный Shell, нажимаю Ctrl-B, а затем D. Сначала зажимаем Ctrl-B, а затем нажимаем D, чтобы отключиться. Таким образом я выхожу из Tmax. но его сессия продолжает работать в фоне. И чтобы отобразить запущенные сессии, выполняю T-Max List Sessions. Как и в команде Jobs, это отображает запущенные сессии. И если я хочу снова подключиться к сессии T-Max, выполняю T-Max Attach. Готово. Команда nmap работает, и она обнаружила два порта пока я занимался другими делами в терминале. Повторюсь, если мне нужно отключиться, зажимаю Ctrl-B, а затем нажимаю D. И давайте напишем «Exit» и завершим сессию Тома. Перехожу в другое окно, в котором я авторизирован как root пользователь и выполняю PS-U, Tom. Как видите, программа Nmap работает, несмотря на то, что я завершил сессию Тома. Если выполнить TMAX List Sessions, то мне сообщают, что сейчас у меня нет активных сессий. Все дело в том, что я авторизирован как root. Мне нужно переключиться на Тома с помощью команды SU и затем снова выполнить TMAX List Sessions. Теперь мне сообщают, что у меня запущена одна сессия. Снова выполняю TMAX Attach. И как видите, я снова подключился. И Nmap по-прежнему работает, несмотря на то, что я закрыл сессию Тома. Чтобы убить Nmap, как и всегда, нажимаю Ctrl-C. Обратите внимание, что я вернулся в Shell Тома. Выполняю Exit. И я по-прежнему Том. Выполняю Exit еще раз. И теперь я снова Root. Снова выполняю команду PS, и само собой, nmap больше не работает, потому что я убил эту программу, нажав Ctrl-C. И давайте перейдем в Shell Flaffa, и рассмотрим еще один способ, как запустить программу в фоновом режиме. Если вам не нравится Tmax и вы просто хотите по-быстрому выполнить команду, то вы можете выполнить команду nohub, затем указать команду, а затем ampersand. Итак, пишу nohub, затем ту же команду nmap, и в конце добавляю ampersand. Нажимаю Enter и автоматически возвращаюсь в Shell. Обратите внимание, что сразу отображается ID запущенного процесса. Давайте убьем сессию Fluff, выполнив Exit. Возвращаемся к сессии root пользователя и выполняем ps-u Fluff. Как видите, у процесса nmap тот же ID, и этот процесс продолжает работать. Теперь пишу kill и указываю ID этого процесса. 28, 17. Все точно так же, как мы делали ранее. Готово. Снова выполняю PS-U Fluff. И как видите, у Fluffа больше нет активных процессов. Вот ваше задание. Подключитесь к вашей машине на кали с машины на Windows через пати. Запустите сканер Nmap. Натравите его в фоновом режиме на сайт hackthissite.org. Завершите сессию пати. И через несколько минут снова подключитесь к кали и проверьте, продолжает ли Nmap работать. Если сканер Nmap подключился вместе с вами, то есть перестал работать, попробуйте использовать другие варианты, которые мы рассмотрели. И сделайте так, чтобы Nmap продолжил работу в фоновом режиме, несмотря на то, что вы отключились от пати. И после того, как вы закончите, можете переходить к следующему видео. Это одно из последних видео второй части. В нем я расскажу вам о реальном сценарии во время тестирования на проникновение. Мы объединим несколько инструментов, которые вы уже изучили. Плюс познакомимся с новыми инструментами. И узнаем, почему Linux считается очень мощной и удобной системой для PEN-теста. Наша цель – рассмотреть перенаправление ввода и вывода команд. Мы сделаем это на практических примерах. А также мы рассмотрим практические примеры перенаправления команд. Когда мы делаем перенаправление, мы выводим результат одного инструмента в файл, а не на экран. Или наоборот, мы можем перенаправить содержимое файла на вход определенному инструменту. Как правило, это необходимо, когда вы можете выполнить команду на атакуемой машине, но не видите вывод этой команды. Например, вы можете взломать удаленный Linux сервер через сайт, однако вы не увидите вывод запущенных вами команд. В этом случае нужно перенаправить вывод этих инструментов в текстовый файл, к которому у вас будет доступ через браузер. И сейчас это может показаться непонятным. Не волнуйтесь, вы вспомните эти примеры, о которых мы сейчас поговорим во время тестирования на проникновение. Существуют различные типы перенаправления. Знак «Больше» используется для перенаправления вывода команды в файл. Например, nmap — это одна из программ, у которых есть опции вывода. Когда я запускаю nmap, я могу сохранить ее в вывод в файл. Но, допустим, нам нужно запустить команду ping. У нее нет опции для сохранения вывода. Используя знак «Больше», можно перенаправить вывод команды и сохранить его в текстовом файле. Два знака «Больше» добавляют в файл «Вывод команды». Например, если я один раз выполню команду «ping» и сохраню я вывод в файле, используя один знак «больше», а затем снова выполню эту команду, то второй вывод перезапишет первый. Если мне нужно добавить первый вывод ко второму, то я использую два знака «больше». Знак меньше перенаправляет содержимое файла в команду, то есть делает все наоборот. И давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Вот сценарий. Допустим, во время тестирования на проникновение я смог проникнуть в три разных системы. Я скачиваю список пользователей первой системы и называю его User1. Скачиваю список из второй системы и называю его User2. И делаю то же самое для User3. Мне нужно создать объединенный список всех пользователей, чтобы с его помощью атаковать почтовый сервер. Итак, мне нужно создать список всех этих пользователей, обнаружить все почтовые серверы компании и этот список программе, которая попытается автоматически авторизироваться, используя пароли каждого пользователя. И давайте рассмотрим все шаг за шагом. Для начала отобразим содержимое первого файла. Это небольшой список пользователей «Users1». То же самое в файле «Users2» и в файле «Users3». И я сделал короткие списки, чтобы вывод не выглядел перегруженным. Однако, такие файлы очень удобные, когда у вас длинные списки из сотен пользователей, и вы не хотите их постоянно копировать и вставлять. Как мы уже знаем, команда cat отображает содержимое файла. Однако у этой команды нет опций, чтобы сохранить вывод. Давайте попробуем выполнить команду cat users, символ звездочки, который мы видели ранее. Таким образом, мы увидим содержимое всех файлов users. Это объединенный вывод всех файлов. Теперь мне нужно сохранить этот вывод в текстовом файле. Само собой, можно все скопировать и вставить. Однако, вместо того, чтобы открывать текстовый редактор, копировать, вставлять и сохранять, можно сделать это быстрее, используя команду перенаправления, которую мы только что видели. И давайте уберем все с экрана. Начнем с первых двух файлов. Выполняю cut users1 «User 2 знак больше all users. Теперь выполняю cut all users. И как видите, пользователи из users1 и users2 объединены в одном файле. Также мне нужно добавить сюда пользователей из users3. Если выполнить команду cut users3 знак больше all users, а затем Cat all users, чтобы посмотреть этот файл, то, как видите, предыдущий результат перенаправления был перезаписан. Это произошло потому, что я снова использовал только один знак больше. И давайте попробуем еще раз. Выполняю cut users1 users2 больше all users. Но теперь при добавлении «Users3» я использую два знака больше, а не один. Таким образом, я сообщаю команде, что этот вывод нужно добавить к предыдущему. Снова выполняю «Cut all users». Как видите, пользователи из всех трех списков объединены в одном текстовом файле. Представьте, что у меня десятки таких файлов. И вместо того, чтобы все это копировать и вставлять, я могу это сделать с помощью одной команды. С помощью звездочки это можно сделать намного быстрее. Помните специальные символы? Если я напишу cat users, звездочка, и перенаправлю вывод в файл all users, то это будет очень простая команда, чтобы отобразить содержимое всех файлов и перенаправить этот вывод в один файл. Вот еще один совет. Можно использовать команду cat-n, чтобы пронумеровать строки. Итак, вот мой список пользователей, который мне понадобится для атаки на почтовый сервер. Теперь, когда у меня есть список пользователей, мне нужно найти программу, которая совместит этот список пользователей со словарем возможных паролей и применит полученные комбинации против почтового сервера, который я атакую. В курсе для начинающих хакеров мы рассматривали nmap, однако это была лишь малая часть возможностей nmap. Мы осуществляли только сканирование портов. Однако nmap может гораздо больше. Например, вместе с nmap идет множество скриптов. По сути, это маленькие программы, которые используются для сканирования уязвимостей, подбора паролей и многого другого. Как правило, в кале эти скрипты находятся в папке «slash user», «slash share», nmap», «slash scripts». Выполняю less, чтобы посмотреть содержимое этой директории. Как видите, тут довольно много скриптов. Их все можно использовать, но мне не нужны все эти скрипты. Мне нужен скрипт, который будет брутфорсить моих пользователей. Другими словами, мне нужен скрипт, которому я могу скормить этот список пользователей. И он будет подбирать пароли, чтобы взломать кого-то из них. И теперь давайте рассмотрим перенаправление вывода команд. Я хочу скормить результат выполнения команды LS команде LS. Мы уже видели команду LS, когда работали с текстовыми файлами. Помните, вместо использования команды CAD и вывода огромного количества информации, в которой можно запутаться, мы использовали команду LS и прокручивали документ с помощью стрелок вверх и вниз, а также клавиш PageUp и PageDown. Я хочу перенаправить этой команде вывод команды ls. Для этого добавляю вертикальную черту. Как видите, так намного проще контролировать вывод команды ls и не запутаться в огромном количестве информации на экране. Я могу пролистывать вверх и вниз, чтобы найти программу для брутфорса пользователей. Однако это не очень эффективно. И сейчас у меня есть возможность показать вам мою самую любимую команду в Linux. Несомненно, это один из моих любимых инструментов в Linux. Это команда grep. Grep ⁇ это инструмент, который ищет заданные ключевые слова в выводе любой команды, в файле или где угодно. Вместо команды ls я использую grep с ключевыми словами broot. Таким образом, я перенаправляю вывод команды ls на вход команды grep. Гре будет искать в этом выводе слово «брут» и отобразить только слова или строки, в которых есть это слово. Как видите, здесь намного меньше информации, и она относится к тому, что меня интересует. В этом списке намного проще ориентироваться, и мне легче найти скрипт или программу, которая будет брутфорсить аккаунты почтового сервера. Итак, пролистываю список. Вверх и вниз. И вот этот скрипт — SMTP Brute. SMTP — это простой протокол передачи почты. Этот скрипт можно применить против пользователей почтового сервера. Отлично. Это эффективное сочетание команд grep и LS. Итак, у меня есть список пользователей и необходимая программа. Теперь мне нужно просто найти IP-адреса, которые я буду атаковать. И давайте посмотрим на список целей. Как видите, он просто огромен. Теперь посчитаем, сколько у меня IP-адресов. Для этого выполняю команду wc-cell и указываю имя файла. Мне сообщают, что в нем 81 запись. То есть 81 IP-адрес. Я хочу уменьшить этот список. Давайте еще раз на него посмотрим. К счастью, тут всего два класса IP-адресов. 10.10.10 -10 и 10.10.22. Если я буду сканировать все эти адреса сразу, то это займет вечность. Мне нужно будет часами ждать, пока закончится сканирование. А этого я не хочу. В идеале, я хочу параллельно запустить два или три сканера и продолжить работу. Скорее всего, они быстро закончат сканирование, и я смогу к ним вернуться и двигаться дальше. Итак, мне нужно разделить этот список на два списка целей. 10-10-10 и 10-10-22. Для этого я снова воспользуюсь командой «Грэп». Пишу «Грэп» 10-10-10. В данном случае 101010 -10 -10 это мое ключевое слово, которое я ищу в файле targets.txt. Нажимаю Enter. И теперь у меня есть замечательный список, состоящий только из IP-адресов 101010. -10. Само собой, мне нужно сохранить их в файле. Поэтому использую знак больше, который вы видели ранее, и сохраняю эти адреса в файле 10s.txt. Теперь у меня есть список адресов 101010. -10 -10. Допустим, я завершил сканирование целей. И все они объединены в файлах output.nmap и output.gnmap. Давайте посмотрим, в чем отличие между этими файлами. Выполняю ls.output.nmap. Как видите, вывод информации сделан очень удобно. Каждый IP-адрес находится в отдельной секции. Также у каждого IP-адреса указаны открытые порты. Все IP-адреса удобно просматривать по отдельности. Это очень полезно, если нужно быстро просмотреть файл output.nmap. Формат gnmap означает grappable nmap. Другими словами, такой файл можно использовать в сочетании с командой GRAP. И давайте рассмотрим содержимое этого файла. Как видите, тут информация отображается совсем иначе. Каждая запись находится на отдельной строке. Здесь много слэшей, и такое форматирование кажется странным. Однако, благодаря такому форматированию, с помощью команды Grab можно с легкостью найти нужную информацию. Кстати, это практически примеры того, что я делаю на своей ежедневной работе. И давайте я покажу вам, что я имею в виду. Пишу grab 25 open. Это ключевое слово, которое я буду искать в файле genmap. Меня интересует 25 TCP порт который открыт на машинах со всеми этими IP-адресами. Это TCP-порт SMTP. И если он открыт, то велика вероятность, что моя цель является почтовым сервером. Итак, выполнив команду 25/ 25open и указав файл genmap, у меня появляется длинный список всех IP-адресов, на которых открыт 25-й порт. Прекрасно. Однако мне нужно лучше отсортировать этот список. Мне нужны только IP-адреса, потому что именно их я передам скрипту Nmap для Brute Force. И я не могу передать ему все то, что отображается на экране. Мне нужна только вторая колонка с IP-адресами. Для этого использую символ перенаправления и скармливаю вывод, который вы сейчас видите в команде CAD. Эта команда вырежет определенную часть вывода в зависимости от указанных параметров. Первый параметр — D, разделитель. Разделителем может быть все, что я укажу. Это может быть пробел, колонка слэш, и все, что я выберу. В данном случае разделителем будет пробел. Итак, пустое место между кавычек — это пробел. И сейчас у меня на экране много пробелов. После хост идет пробел. После IP-адресов также идет пробел — то же самое после HackersAcademy.com и после Ports. Меня интересует вывод перед вторым пробелом, то есть IP-адрес. Это поле. Добавляю минус F. И передаю команде CAD, что меня интересует второе поле. Теперь команда CAD будет искать второй пробел и вырежет второе поле перед вторым пробелом. Нажимаю «Enter». И, как видите, я вырезал список IP-адресов. Отлично. Но обратите внимание, что здесь очень много повторяющихся IP-адресов. Неважно почему. Возможно, вывод был неправильный, или я его не так сохранил. Поэтому сейчас я хочу отсортировать этот список и удалить повторяющиеся записи. Я использую ту же самую команду и добавляю еще раз символ перенаправления. Вывод команды grab перенаправляется на вход команды команде cat, которая делает то, что нам нужно, и выводит результат, который мы видели на экране. И я хочу перенаправить этот вывод третьей команде, а именно команде sort. Как и предполагает название команды, с помощью этой команды мы можем отсортировать IP-адреса в указанном порядке. И тут указываю опцию "-u", чтобы отобразить только уникальные записи, то есть повторяющиеся записи будут игнорироваться. Идеальный результат. Короткий список из 5 IP-адресов, на которых открыт 25-й порт. Теперь я могу сохранить этот вывод файл с помощью знака «Больше». Давайте назовем этот файл 25 дефис -open Прекрасно. Теперь у меня есть компоненты и ингредиенты для атаки. У меня есть список имен пользователей. У меня есть список IP-адресов, у которых открыт 25-й порт. А значит, скорее всего, это почтовые сервера. И у меня есть скрипт или программа для InMap, которая попытается авторизироваться на всех этих IP-адресах с именами пользователей и списка. Для этого я использовал сочетание инструментов, которые мы видели ранее, а также новых инструментов. Если вы задумаетесь, как сделать то же самое, например, на Windows, то поймете, что это намного сложнее. Поэтому пентестеры предпочитают Linux. Вот ваше задание. Вот ваше задание. Используйте грэп, чтобы найти и отсортировать уникальные IP-адреса с открытым 80-м портом. Сделайте то же самое для IP-адресов с открытым 22-м портом. То есть используйте грэп, чтобы найти и отсортировать уникальные IP-адреса, у которых открыт 22-й порт. Когда закончите, переходите к следующему видео. Мы дошли до конца второй части. Примите мои поздравления. Вы хорошо постарались. Я уверен, что это нелегко, особенно если это ваш первый курс по Linux. У нас впереди еще очень много теории и огромное количество практики. Вот краткий обзор того, что мы уже изучили. Мы рассмотрели Кали, его графический интерфейс и возможности кастомизации. Затем мы рассмотрели основные команды, которые помогают работать с файловой системой. Мы научились копировать и создавать файлы и директории и так далее. Также мы рассмотрели, как добавлять и удалять программное обеспечение. И что важно, мы рассмотрели, как устанавливать программное обеспечение, которого нет в репозиториях Kali. То есть мы узнали, как скачать и установить стороннее программное обеспечение. Затем мы рассмотрели архивацию и сжатие. Сделали несколько крутых трюков со специальными символами. Затем мы узнали, как вызвать справку, прочитать руководство пользователя, узнать, какие команды нужно использовать, если мы застряли. И это была первая часть. Во второй части было много технических моментов. Мы рассмотрели основы настройки сети. Это было необходимо, потому что эта информация понадобилась нам при работе с сервисами. Мы узнали, как запустить, остановить и настроить такие сервисы, как SSH и HTTP а также как их использовать для скачивания и загрузки файлов на удаленные машины. Затем мы рассмотрели пользователей и группы, узнали, как управлять пользователями, как их добавлять, удалять и присоединять к группе, а также как установить разрешение на работу с определенными файлами для определенных пользователей и групп. Также очень важно, что мы научились сделать файл исполняемым. Затем мы рассмотрели процессы запущенных программ и узнали, как можно их запустить. Остановить, поставить на паузу, убрать фон и так далее. И последнее, но не по важности. Мы рассмотрели перенаправление, которое позволяет делать очень крутые штуки. Мы узнали, как объединить несколько команд, чтобы добиться классного результата. Нужно было приложить немало усилий, чтобы дойти до этого момента. Поэтому сейчас я предлагаю вам сделать перерыв, перед тем, как перейти к третьей и четвертой частям. Отдохните, выпейте кофе, встретитесь с друзьями, прогуляйтесь, примите душ, а затем возвращайтесь с новыми силами, потому что следующая часть будет очень интересной. В третьей части я покажу вам, как создать целевую машину. Я говорю о цели из курса по основам веб-приложений. Мы подробно рассмотрим, как создать такую цель. А затем я покажу, как после взлома цели можно использовать навыки, которые вы получили в этом курсе, для достижения результата. Четвертая часть будет очень интересной. Я соберу машину на Linux, которую мы будем взламывать, и вы точно сможете это сделать, используя навыки, полученные в этом курсе. Вам даже не понадобятся все знания из этого курса, только определенные разделы, которые я считаю очень важными. Поэтому, если у вас будут трудности при взломе этой машины, вернитесь к тем видео из курса, которые вам помогут. И попробуйте еще раз. Я уверен, у вас получится. Сделайте перерыв, а затем возвращайтесь. Мы приступим ко взлому.